Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Спасибо за любовь, которую вы нам дарите. Благодаря вашей поддержке мы можем сделать психическое здоровье и психологию более доступными. Так что еще раз спасибо. А теперь давайте продолжим. Знаете ли вы, что такое высокочувствительные люди в HL? Как вы думаете, можете ли вы быть в ЭЧЛ? В воспринимают мир немного иначе, чем другие, благодаря своей способности к более глубокой обработке информации и повышенной чувствительности к окружающей среде. Эта черта личности была впервые исследована доктором Элейн Н. Арон в 1991 году. В последние годы концепция высокой чувствительности набирает обороты, и исследования показывают, что около 15-20% населения относят себя к высокочувствительным людям. Говорят ли вам окружающие, что вы не должны быть таким чувствительным? Чувствуете ли вы себя из-за этого неполноценным или одиноким? В этом видео мы хотим поднять этот вопрос и способствовать более благосклонному отношению к высокочувствительным людям, а также привлечь внимание к типам личности, которые больше нуждаются в уединении и менее стимулирующем окружении. Поэтому мы рассмотрим семь вещей, с которыми могут столкнуться только ВЧЛ первое – шумная обстановка для вас хаотична. Вас сильно раздражают вечеринки? Кажется, никого больше не беспокоит шум разговоров, яркий мигающий свет или пульсирующая музыка? Как в ЭЧЛ вы не выносите шумной обстановки, поскольку она подавляет ваши чувства. Ваше зрение, слух и обоняние работают на пределе, когда вокруг столько активности. Вы можете начать мысленно отключаться, поскольку в такой обстановке вы пытаетесь обрабатывать все по отдельности. Все это обрушивается на вас сразу и может показаться вам очень подавляющим. Второе. Вы воспринимаете чувства других людей, как свои собственные. Вы когда-нибудь чувствовали себя определенным образом, не зная точно почему. Может быть, это совпадало с тем чувством, которое в тот момент испытывал кто-то из ваших друзей? Восприятие чувств других людей как своих собственных можно объяснить высоким уровнем эмпатии и способностью понимать чувства других людей. Бывают даже ситуации, когда вы не можете отличить свои собственные чувства от чужих, что может быть для вас утомительным. Примером может служить ситуация, когда ваш близкий друг испытывает стресс из-за собеседования, и вдруг вы тоже чувствуете стресс, хотя дома вы расслаблены и довольны. Номер три. Вы слишком аналитичны и наблюдательны по отношению к другим людям. Как в вы чрезвычайно наблюдательны и можете замечать то, чего не замечают другие люди. Кроме того, вы можете начать чрезмерно анализировать значение каждой из этих мелких деталей, особенно если вы подозреваете, что другой человек был нечестен или расстроен из-за вас. Например, во время разговора вы заметили, что ваш друг старается избегать зрительного контакта с вами и что его тон голоса не соответствует тому, что он говорит. А потом, когда разговор закончился, вы обнаружили, что застряли в своих мыслях на этих двух мелких деталях. Номер четыре. Вы плохо высыпаетесь. Недостатка сна достаточно, чтобы сделать любого человека раздражительным, медлительным и непродуктивным. Что вы чувствуете, когда не высыпаетесь по ночам? Если вы в ВЧЛ, то, скорее всего, вы чувствуете себя просто ужасно, что делает следующий день почти невыносимым. Достаточный сон помогает успокоить ваши обостренные чувства и позволяет вам правильно обрабатывать свои эмоции. То, сколько сна вы получаете ночью, может буквально изменить или сломать ваш день. Когда вы глубоко перерабатываете информацию, это влияет на ваши повседневные потребности. Номер пять. Вы испытываете сильное чувство голода. Хангри это слово, которое было популяризировано и происходит от смешения чувств голода и гнева. Это когда вы голодны, раздражены и расстроены тем, как громко бурчит ваш живот, а еда не приходит достаточно быстро. Как ВЧЛ, вы подвержены крайним проявлениям раздражительности, когда испытываете голод. По словам доктора Арона, ВЧЛ более склонны к перепадам и скачкам уровня сахара в крови, и голод может испортить ваше настроение и концентрацию. Номер 6. Давление, оказываемое на вас наблюдением, является для вас непреодолимым. Чувствуете ли вы, что ваша работоспособность падает, когда кто-то наблюдает за тем, что вы делаете? Вы чрезвычайно самокритичны до такой степени, что начинаете сомневаться в себе. Как ВЧЛ, вы сами являетесь своим худшим критиком и склонны многое переосмысливать. Страх потерпеть неудачу, когда вас оценивают или хорошо работают, может давить на вас. Это давление может привести к тому, что вы не справитесь с работой. Номер 7. Вы говорите «да», когда на самом деле хотите сказать «нет». Бывает ли так, что вы делаете что-то или идете туда, куда не хотите, только потому, что вас кто-то попросил? Как в ЧЛ? вы обладаете высокой эмпатией и понимаете чувства других людей. И благодаря этим чертам вы хотите любой ценой не подвести людей. В результате вы склонны соглашаться на то, что вам на самом деле не хочется делать. Например, если один из ваших друзей попросил вас прийти на вечеринку, и вы согласились, хотя ненавидите вечеринки, вы скорее всего ВЧЛ. А как вы отнеслись к многим из этих пунктов? Дайте нам знать в комментариях ниже. В HL воспринимают все иначе, чем большинство людей. Шумы, разговоры, чувства, визуальная информация – все обрабатывается на такой глубине, которую другие люди даже представить себе не могут.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 И до встречи в следующий раз.